Оу, привет! Ты новенький, не так ли? Если да, то можешь не переживать. Тут не будет пошлости, короче, гачи срачи. Спасибо за просмотр. Удачи!